Всем привет! В этом видео расскажем, как дойти до нашего магазина от станции метро Пролетарская, рядом с которой находится мебельный центр Ленинград. Находясь спиной к торговому центру Ленинград, вам нужно перейти дорогу на противоположную сторону. Впереди вы увидите красивое красное здание гостиницы Уиллин. Вам нужно перейти дорогу на его сторону. Для тех, кто едет со стороны Серебрянки, рядом есть автобусная остановка маршрута 127. Вам нужно будет выйти на этой остановке и перейти дорогу на сторону отеля. Давайте еще раз. Стоя на этом перекрестке, сзади вас остается мебельный центр Ленинград и станция метро Пролетарская. Переходите по светофору дорогу и следуйте за нами. На этой развилке держимся левой стороны. И сейчас идем ровненько по этой дорожке. С правой стороны от вас останется отель и разрисованная яркая стена. Нам нужно идти дальше. На самом деле улица Октябрьская довольно интересная улица, куда очень любят приезжать многие туристы из разных городов. Здесь уже начинаются разные вкусные кафе и кофейни. С противоположной стороны тоже есть вкусные местечки, где можно перекусить. Но мы пока идем дальше. Доходим до пешеходного перехода и по нему переходим на противоположную сторону. Там будет здание с яркими желтыми полосами, как будто обклеено скотчем. Это и есть завод «МЗОР», на территорию которого нам нужно пройти. Ориентируйтесь на бюст Ленина, и рядом с ним есть прозрачная дверь, через которую мы сейчас пройдем. Выходите за калитку и идите по этой дороге прямо вдоль решетки. Вы придете к большому красному зданию, в котором мы и находимся. Заходите внутрь, дальше будет проход через большое первое помещение и следующая дверь наша. Вот вы и дошли. Этот маршрут займет примерно 10-15 минут. Ждем вас!